Всем привет, ребят, с вами Антон Ларин. Сегодня у нас новая подборка самых необычных велосипедов, от которых вы точно офигеете. В выпуске велосипед с квадратными колесами, деревянный велосипед, Карл, и много чего еще интересного, так что присаживайтесь поудобнее, а перед этим запасайтесь чайком, вкусняшками и обязательно смотрите до конца, в конце у нас конкурс на 1000 рублей. Любой из вас сможет забрать приз, но в общем подробности в конце. Ну а теперь попрошу не забывать про большой палец вверх и подписку на канал. Погнали! А вот вы, к примеру, слышали о такой вещи, как бесступенчатая коробка передач? Даже если слышали, то вряд ли знали, что такую уже смогли установить на велосипед. И мне пришлось здорово поизучать информацию, чтобы объяснить вам все простыми словами. Итак, велосипед на бесступенчатой коробке передач – это велосипед с специальной коробкой передач, которая позволяет плавно менять передаточные отношения в зависимости от скорости и нагрузки на педали. Такой велосипед будет более плавным и комфортным во время езды.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 Ну вот катание на велосипеде и так уже занятие спортом, но нет, давайте идти еще дальше. И вот мы уже объединили с вами велосипед и беговую дорожку. И теперь пешие прогулки обретают совершенно другой смысл. Ведь чтобы заставить этот велосипед ехать, нужно идти, как бы парадоксально это ни звучало. Единственное, что нужно учесть, когда встаешь на такой велосипед, как мне кажется, так это то, что придется все-таки привыкнуть к нему». Потому что лично я бы, скорее всего, освоился бы на нем не сразу. Кажется, мозг придется немного переучить к осознанию того, что для езды теперь нужно немного пошагать. Кто-то занижает тачки для крутости. Ну а как насчет заниженного велосипеда? Да, такого вы уж точно не ожидали. Признаться по правде, как и я. Выглядит этот велик, конечно, очень необычно. Я не совсем даже уверен, удобно ли будет на таком кататься. Особенно тем, кто повыше ростом. Я прям-таки чувствую, как усаживаясь за руль такого велосипеда, колени будут упираться мне в локти. А может я ошибаюсь, ведь тут действительно для начала надо попробовать. Кто знает, может на практике такой велосипед будет даже удобнее обычного. А выглядит однозначно прикольно. Да еще и на выбор есть несколько разных очень ярких и сочных расцветок. А давайте посмотрим на что-нибудь старое, раритетное. Специально для вас я нашел вот такой велосипед 1869 года.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 Транспорт реально выглядит очень дорого. Сейчас достаточно сложно найти хотя бы один подобный велик. Как вы поняли, я просто в диком восторге от этой штуки. Но хотелось бы перейти к следующему транспорту. Слушайте, а вот эта задумка правда очень крутая. Водный велосипед. Но ну, согласитесь, многим уже надоели всякие катамараны. Потому что кроме них-то нам ничего и не предлагают. Лично меня уже порядком достали даже катамараны в виде лебедей, хотя некоторые из них реально прикольные. А вот это чудо может стать отличным прорывом. Думаю, такой водный велосипед запросто взорвет рынок. Он одиночный, классный, кататься на нем проще. В общем, одни плюсы. Надеюсь, вы успели оценить всю крутость этого велика. Ведь нам нужно идти дальше. Еще один очень яркий и интересный гибрид. На этот раз велосипеда и самоката. Эта модель словно была создана для тех, кто не сумел определиться, какой вид транспорта ему больше по душе. Но вот если говорить о практичности такого решения, то тут я даже и не уверен, а будет ли надежно и удобно кататься на таком велосамокате? Ведь в отличие от обычного самоката, в котором легко балансировать из-за сравнительно небольших колес и привычного каждому велосипеда, в котором все неплохо продумано, тут все устроено немного иначе.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 И, конечно же, в такой подборке совершенно никак нельзя обойтись без какой-нибудь технологичной модели. Как, к примеру, этот электробайк. На больших скоростях он выглядит, как эти знаменитые байки из фильма «Трон». Кто смотрел, тут обязательно поймет. А для всех остальных мне достаточно будет сказать лишь что насколько футуристично и круто же все-таки выглядит этот электробайк. Как его корпус, так и нереально яркая и броская подсветка. Да и скорость он способен развить очень даже приличную. С легкостью посоревнуется с какой-нибудь легковушкой. Так что, седлая такого коня, не забудьте про шлем. Безопасность превыше всего. А вот и еще одна модель, словно сошедшая с фильмов или комиксов про будущее. Да, на таком бы я погонял по ночным улицам. Выглядит этот велосипед просто невероятно. Особенно меня впечатлили не только его цвета. Все-таки сочетание черного и фиолетового крышесносные. Сколько его колеса. Тут и передняя нехило так широкая, а задняя как будто его все сняли с какой-нибудь гоночной тачки. Но буквально самый настоящий байк, только топливом его выступает ваша кинетическая энергия. Крутим педали как можно быстрее, да издаем характерные звуки. И уже действительно ничем не отличить от байка. Эй, ребята, вы когда-нибудь слышали про велосипед Биогибрид? Это такой крутой тип велосипеда, который сочетает в себе преимущества гибридных и электрических велосипедов. Этот велик, если верить гуглу, имеет электрический двигатель, который поможет преодолеть длинные расстояния, и одновременно с этим вы можете кататься на нем, как на обычном велосипеде. Особенно меня удивило, что такой велик можно заряжать просто тем, что вы крутите педали. Невероятно, правда?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 А теперь я предлагаю пойти в обратную сторону и посмотреть на эту нереально крутую модель. Да это же буквально гибрид велосипеда и машинки для картинга. Да и создана именно для того, чтобы гонять на больших скоростях и исполнять крутые и опасные трюки. Так что с таким великом никто уж точно не назовет вас ребенком. Это стопроцентно велосипед с нереально огромными колесами сегодня у нас уже был так что почему бы и не завершить подборку моделью вот с такими маленькими колесами но справедливости ради стоит отметить что их величина явно компенсируется количеством их тут сразу пять четыре очень маленькие и заменяют нам переднее колесо и пятое сравнительно стандартного размера заднее. глядя на такой велик я думаю что расположение передних колес выглядит очень удобным это словно бы аналог тех самых дополнительных двух колес которые прикручивали нам в детстве для баланса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 Создателю нужно просто сделать что-то под вкус клиента. Слушайте, вообще-то рама неплохая, ничего не скажешь. Цвет тоже подобрали классный, поэтому респект создателю. Как насчет того, чтобы прокатиться на велике с огромными колесами? И когда я говорю об огромных колесах, я действительно имею в виду очень большие колеса. Вы только посмотрите, такое ощущение, что их сняли с самосвала, не меньше. Конечно, рядом с настоящими колесами от самосвала эти будут выглядеть маловаты, но конкретно для велосипеда они реально очень большие. Настолько огромные, что им для нормального функционирования понадобилось аж целых две цепи. И выглядит такой велик как аналог внедорожника только в мире велосипедов. А как вы считаете, будет ли удобно кататься на таком? Давайте на чистоту. Если я спрошу, какой формы колеса у велосипеда, то что вы ответите? Понятное дело, вы скажете, что колеса круглой формы.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 А этот велосипед можно поставить в рамочку и сдувать с него пылинки. Такой уж он красивый. Переднее колесо этого велика в разы больше заднего, что позволило сделать это чудо более компактным по размеру. Выглядит он, правда, здорово. И с этим даже не поспоришь. Авторы творения заморочились как над дизайном, так и над принципом работы. Для заядлых спортсменов оставили педали. Вы можете ездить, прокачивать ноги и прочее. А если вы не особо дружите со спортом, то для вас есть аккумулятор, с помощью которого водитель может кататься без напряга.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 Что-то мне подсказывает, что лежащий снизу соберет всю грязь. С другой стороны, при падении больше получит тот, который лежит наверху. Слушайте, я бы наверное выбрал обычную поездку на великах, а не по катушке вот на этом. Ну а вот этот спортивный велосипед однозначно выглядит так, словно на таких будут ездить практически все люди будущего. Я прямо таки вижу эти высокотехнологичные улицы города, в котором все отказались от транспорта на топливе и перешли на экологичные велосипеды. И пускай в отличие от привычных нам моделей выглядит этот велик на первый взгляд не очень надежно в плане прочности, но я почему-то очень уверен, что выполнен он крайне качественно и хорошо. Лично я бы с удовольствием прокатился на таком, хотя бы ради того, чтобы почувствовать себя на шаг ближе к уже не такому далекому будущему. Боже мой, посмотрите на это. Это какой-то новый трехколесный велосипед. Слушайте, просто бомба, как по мне.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 Не уверен, что такая разработка найдет большой отклик у людей, но в принципе затея неплохая. Смотрится такой велосипед прикольно, но я бы, наверное, добавил моторчик, чтобы его можно было считать электрическим. Выводим прогулки на велосипеде с друзьями на совершенно новый уровень. Теперь для такого мероприятия понадобится лишь один велосипед. Да, на всех четверых. И нет, не придется кого-то сажать на раму, а кого-то на багажник. Каждому предусмотрено свое сиденье и даже какое-то подобие руля. Хотя именно рулить будет тот, кто сидит впереди. На вид ну просто невероятно, не правда ли? И самое крутое, чтобы покататься на таком велосипеде, нужна самая настоящая командная работа. Иначе не так уж сложно будет и упасть. Падать с велосипеда в одиночку само по себе не самое приятное событие. А упасть сразу в четвером, ну просто катастрофа, не иначе. Те самые люди в зале, которые пропускают день ног.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 Да, все верно, на велосипедах с квадратными колесами. Но как бы бредово на первый взгляд это не звучало, по итогу-то выглядит достаточно практично. Я бы даже сказал, что весьма удобно. Благодаря более широкой опоре такой велосипед выглядит гораздо устойчивее своего привычного аналога на круглых колесах. Конечно, я не думаю, что такой железный иконь сможет разогнаться на приличную скорость, но тем не менее поколесить по улицам без страха улететь в кювет тоже неплохо.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 Но нет, создатели этой модели пошли в вопросе экологии гораздо дальше и отказались от использования металла при создании. Да, они заменили его на дерево. Конечно, я не думаю, что такой велик может выдержать частые поездки в плохую погоду, все-таки дерево предпочитает определенную температуру и влажность, чтобы сохранить все свои качества, в том числе и прочность. Но корпус при желании всегда можно покрыть стойким лаком и колесить хоть круглогодично. Многие сталкивались с такой проблемой, когда велосипед после использования буквально некуда поставить. В квартире и без велика не так много места, а на лестничной площадке хранить не совсем безопасно. Так вот, а что если просто сложить велосипед и убрать, скажем, в рюкзак? Да, конкретно эта модель под такие цели подойдет однозначно. В сложенном состоянии его и правда можно убрать в какую-то сумку, да и весит он всего 7 килограмм, а вес выдерживает аж до 100 килограмм, так что конструкция достаточно прочная. И не удивляйтесь, что у этого велика нет педалей, они вам и не понадобятся, ведь это электровелосипед. Достаточно подзарядить его идущий в комплект зарядкой, и можно смело двигаться в путь. Следующий наш велосипед создан не столько для практичной езды по городу, сколько для тех, кто мечтает о машине, но пока еще не может себе ее позволить. Да, такой велик выглядит так, словно кто-то взял дедушкин запорожец и заложил его пополам, как бумажный самолетик. Я не особенно уверен, что на нем можно будет гонять по городу, ведь вся конструкция выглядит просто ужас, какой неповоротливый и тяжелый. Но произвести впечатление точно получится. По крайней мере, меня эта модель здорово впечатлила своим внешним видом.